Скажи, пожалуйста, что такое пассивный доход, все жители на пределах, все у пассивный доход. А вот пассивный доход, многие люди не знают, что это такое. Ну, на самом деле люди не знают, что такое. Пассивный доход – это доход, который человек получает однажды, создав что-то полезное для рынка. Рынок платит деньги, и человек получает за это доход. Вот есть вещи, которые не являются пассивными доходами, я могу вам назвать. Первое, если у вас есть команда, которая работает, и вы получаете с нее доход. Это не пассивный доход. Это активный доход. Потому что команда работает. Перестанет работать. А бывает. Команда перестает работать. Римская империя, что с ней произошло? Исчезла. Ну, что там от этой Италии осталось? Ну, воспоминания, по большому счету, да? Ну, понятно, хорошие, но воспоминания в целом. То есть, э, точно так же есть команды, которые сейчас гремят, крупные, которые называют, что у них якобы пассивный доход, а у них нет пассивного дохода. Пассивный доход – это доход от клиентов, которые тратят деньги, не собираясь заниматься бизнесом. Так вот, если в компании маленькая клиентская сеть, вернее, маленькая сеть людей, которые довольны продуктом, но не хотят проводить встречи, вот если таких людей в компании много и их большинство, то э, их расходы – это, э, ну, грубо говоря, как раз объем, товарооборот, с которого лидеру платят процент. Лидеру, ну, э, у кого маленькая сеть или у кого большая сеть. И получается так, что независимо от того, работали люди или не работали, в январе, в декабре, летом проходят товарообороты, из которых вы получаете процент. Независимо от того, была бы проведена работа, встречи и так далее, мотивация, или, или не была. То есть пассивный доход он всегда лежит в области клиентства. Например, слышали ли вы такую книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»? Автор Дейл Карнеги. Он занимался стилом маркетингом? Нет. Он писатель книг. Он написал книгу, которая приносит его семье авторский гонорар, пассивный доход он создал продукт, который нужен рынку, понимаете, он не строил команду, он не, понимаете, не проводил встреч по мЛм, он не проводил мотивацию, он не был ни в какой компании, он просто создал продукт, который оказался нужен рынку. Вот это пассивный доход. То есть точно так же нужно создать э, в своей э, сети потребность в продукте, который нужен рынку и, и нельзя связываться с компаниями, у которых не очень хороший продукт, понимаете. я просто был в компаниях, в которых продукт средненький. И я только перестал работать, у меня сеть обвалилась. Понимаете? Пассивный доход это то, что мы создали для рынка, какую ценность мы для него представляем. Рынок платит деньги, мы получаем с этих денег процент пропорционно тому, как платит маркетинг план. Если маркетинг план, так как НСП платит хорошо, вы будете в шоколаде десятилетия.